Добрый день дорогие друзья и зрители нашего канала Вы на канале новостройки шоп и с вами я Дмитрий Хачари с обзором нового жилого комплекса от группы компании НВМ Жилой комплекс новой сезоны Мы приехали на ближний западный обход, чтобы осветить для вас еще один привлекательный и интересный жилой комплекс Поэтому обязательно подпишитесь, жмите колокольчик Впереди еще много обзоров, друзья, ну а мы начинаем Друзья, жилой комплекс «Новые сезоны» состоит из 14 литеров. Четыре из них будут сданы уже в сентябре 2023 года. Придомовая территория жилого комплекса интегрирована в природный ландшафт. Это значит, что на территории есть детские площадки, спортивные площадки, есть парковка, а на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, где расположатся после сдачи аптеки, магазины и многое другое, что значительно повышает комфорт жизни в этом жилом комплексе. Друзья, на территории жилого комплекса застройщик также возводит муниципальный детский сад на 350 мест, а рядом расположились уже действующие школы и детские сады. Кафе и магазины также расположились в торговом центре Красная площадь, которая находится недалеко от новых сезонов. В скором времени в данном районе также появится трамвайная ветка. Она уже есть на генплане города. Можете посмотреть на сайте администрации. Друзья, пристальное внимание уделяется также безопасности жильцов в жилом комплексе. Здесь предусмотрено видеонаблюдение, въезд на территорию будет через контрольно-пропускной пункт. Также будет консьерж и собственно управляющая компания. Друзья, жилой комплекс «Новые сезоны» строится по монолитно-кирпичной технологии. Вы наверняка знаете об этой технологии, потому что много об этом мы писали на нашем сайте, и у нас есть даже отдельный ролик про эту тему. Это одна из самых лучших технологий строительства, потому что хорошее тепло и шумоизоляция. Внутренние перегородки, это газосиликатный блок, белые. Входные группы, также используются дизайнерские решения, там керамогранит, облицовка, есть бесшумные лифты и многое-многое другое для комфортной жизни. В целом это минималистичный стиль, что добавляет комфорта и не напрягает глаз. Друзья, ну вот вам я и рассказал немного о жилом комплексе новые сезоны. И теперь предлагаю переместиться в офис продаж строительной компании НВМ для того, чтобы поговорить о ценах, акциях и получить консультацию менеджера. Поехали. Друзья, ну вот мы переместились в отдел продаж строительной компании НВМ. Иван, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, нам и нашим зрителям канала «Новостройки шопа» о самых интересных акциях и предложениях в жилом комплексе «Новые сезоны». Мы только что его обозревали и для наших зрителей сделали такой небольшой обзор. А, ремонт в подарок, сертификат на покупку мебели 200 тысяч номиналом подарок и три варианта покупки а, – наличный расчет, Ипотека с первоначальным взносом и ипотека без первоначального взноса. Какие сейчас по ипотеке ставки? Под какую ставку можно взять квартиру в жилом комплексе Новый СИЗО? Семейная ипотека 5,7%, если мы говорим про господдержку, 7,7% годовых. Это, в принципе, средняя ставка, друзья. Ну, вот мы с вами и поговорили с менеджером строительной компании МВМ. Я вам рассказал о жилом комплексе «Новые сезоны». Иван, спасибо большое. Да. Друзья, ну а я с вами тоже прощаюсь. С вами был я, Дмитрий Хачарий, команда «Новостройки Шок.